We'll be right ящиков и парочка гранат Мы знаем, здесь стреляй, а то убью И ржавый гвоздь твой гроб забью Заиграй мне про Афган, заиграй мне гитарист Прошу в последний раз Сплошной обман А на рассвете парень крикнуть не успел Вдруг осенило смертью, обожгло Но мы не дети, но не взрослые еще Пол батальона полегло Сыграй мне правду Прошу последний раз когда далеко Капула, где аганда да, гора Дальше все мираж Дорогами войны по воле сатаны Прошли тебя, Афган Дувалы снесены, но мы не спасены на душе сплошной обман А двадцать лет прошло, как пальцы сквозь песок Пустые души и карманы Куда еще судьба нас к черту занесет А на душе сплошная рана Сыграй мне, правган Сыграй мне, гитарист, прошу Последний раз Далеко Кабула, где-то Камдагар, а дальше все мираж. Дорогами войны по воле сатаны прошли тебя, Афган. Дувалы снесены, но мы не спасены, в душе сплошной обман. Кабула, где камнакара дальше все, мираж, дорогами войны, по воле сатаны прошли. Человеку Ведь он не вор и не бандит Он носит модные блеты А жизнь сплошной кооператив Туда-сюда его тягают Мечтая в затянуть Но он бродяга, он не фраер Все перемелит как-нибудь Родяга гуляешь, откуда ты знаешь Где тайна открытой души Но вот перекресток, и все очень просто Налево уйти не спеши Завтра встанешь на рассвете у перекрестка трех дорог и повернешь ты не на этот и не на тот не повернешь пойдешь своей тропой дорожкой и потихонечку споешь присядешь молча на порожке. Еще немножко подождешь Продяга гуляешь, откуда ты знаешь Где тайна открытой души Но вот перекресток и все очень просто Налево уйти не спеши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 мне нисколько не жаль А за сроком срока поджидаю Не хочу я на нары туда Эх, судьба ты моя воровская Ты моя воровская судьба Вор-вор-вор, Жизнь твоя, как книжечка Темные и светлые дела, Украдешь копеечку, у барыги синечки, И гуляй, малина, до утра. Вор-вор-вор-воришечка, вор, жизнь твоя, как книжечка, темные и светлые дела, Украдешь копеечку, у борыги синечки. И гуляй, малина, до утра. Жизнь порой только кажется вечность, Вечность. Ни барыги, ни опера Не судите воров вы так строго Вас на небе Господь разве? Порваришечка, жизнь твоя, как книжечка, темные и светлые дела, Украдешь копеечку, у порыги синечки и гуляй, малино до утра. Пор, вор, вор, вор, вор жизнь твоя, как книжечка, темные и светлые дела, Украдешь копеечку. У барыги синячки И гуляй, малина, до утра Украдешь копеечку, у барыги сенечки, и гуляй, малина до утра, вор-вор-вор, воришечка, жизнь твоя, как книжечка, темные и светлые дела. Украдешь копеечку, у барыги сенечки, И гуляй, малина до утра.